Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Рассмотрим сегодня еще один мультипликатор, который в купе с остальными даст понимание о том, в каком состоянии находится сейчас компания и Насколько она фундаментально надежна. Называется Current Ratio или коэффициент текущей ликвидности. Если вам необходимо подобрать портфель, то проходите по ссылке и узнайте условия получения услуги. показывать насколько справляется компания с текущими обязательствами. Это обязательство наступающие в период 12 месяцев, ну, то есть в течение года. И лучше всего брать эти цифры по итогам года, потому как ну, бывает иногда сезонность, иногда различные, может быть, какие-то нюансы у компании. И все-таки лучше завершенный период брать. Рассчитывается он достаточно просто. Необходимо зайти в балансовый отчет, где мы уже с вами находимся. В первой части это текущие активы Total Current Assets. Красным квадратиком обозначена цифра по итогам последнего года полностью завершенного. И во второй части балансового отчета необходимо найти лоббилити, обязательства Total Current Lability. тоже красным. Квадратиком цифра годовая обозначена. Ну и собственно эту цифру мы можем найти отношением активов к обязательствам. Таким образом мы получим значение разделив активы на обязательства и уже с этой цифрой будем естественно работать потому что во всех источниках аналитических встречается как раз только цифра и значений абсолютных там в основном не бывает вот и эта цифра сейчас уже посчитана здесь в таблице нашей считается current ratio и на данный момент оно составляет тысячных но ну, будем брать единичка что это значит это значит что у компании активов текущих активов хватает на погашение текущих обязательств то есть один в один как говорится хватает Текущие активы это могут быть денежные средства, там, краткосрочные финансовые вложения, то есть когда компания сама вкладывает в какие-то проекты, не длительные по времени, до 12 месяцев, ну также дебиторка, запасы, ну и различные выданные авансы, все это как раз активы. Обязательства это различные краткосрочные займы, которые компания берет. Бывают кредитные линии у компании, например, на выплату, на выплату там, скажем, заработной платы в банках. ну как, По аналогии, там, как, например, любые частные лица пользуются кредитной картой, у компании это бывают кредитные линии. Также проценты по долгосрочным кредитам различные затраты кредиторская задолженность все это обязательства обязательства которые наступают в течение года и их нужно погашать вот. и если если мы видим такую цифру как единичка нам необходимо ее сравнить как раз с тем коридором который считается нормальным для любой компании и в целом эта цифра от полутора до двух то есть такой коэффициент current его нормальный для компании когда он в коридоре от полутора до двух здесь единичка и мы видим что это ну, так то маловато вот то есть у компании как говорится тока токах сводит концы с концами и Здесь, естественно, интересно сравнить еще не только с этим уровнем, но и в среднем по индустрии. Я нашел по индустрии на сайте Фокус и этот показатель 1,27. Ну и, кстати, здесь вычислено гарантрейсе он 0,86 то есть еще ниже поскольку поскольку в основном на этих сайтах считается ТТМ ну то есть на данный момент вернее вот с этого дня отчитывается год назад и за этот период считается то есть не по итогам скажем там конкретных четырех кварталов а на дату то есть за последние 12 месяцев вот. Поэтому цифры здесь могут разниться. Мы посчитали по завершенному периоду. Здесь еще годовой период не завершен. И взят полпериода 2021 года и полпериода 2020 года, если брать годовой промежуток. Ну и отсюда как раз вот такие разночтения 0.86. Я бы брал, конечно, по завершенному периоду. То есть год закончился, все, и вот тогда мы можем подводить итоги. Вот. И мы видим, что здесь, в принципе, Current Ratio по компании достаточно низкий, 0,86, и до середины даже не дотягивает 1,27, ну и до такого хорошего значения, которое принято, там, скажем, по всем компаниям от 1,5 до 2, оно тоже не дотягивает. Соответственно, здесь... Э мы можем говорить, что у компании ну, есть некоторые сложности. Нельзя сказать, что, скажем, компания совсем плоха, видимо, какие-то трудности есть. И если мы сравним с компаниями из этой же сферы, отрасли, мы тогда точно можем сказать каким образом дела обстоят и, и именно по этому показателю выбрать компанию. Ну, Например, вот несколько компаний э, примерно одинаковой сферы деятельности и в этом столбце э, current ratio, мы можем посмотреть. 1.0.1 это как раз вот та компания, которая принимала участие в расчетах. Э, мы видим, что здесь она является аутсайдером. И все четыре компании, представленные здесь в слайде, они по этому показателю лучше. И мы видим, что есть и достаточно высокое отношение к Current ratio Честно говоря, когда отношение выше двух, это наводит на мысль, что... Скорее всего, активы компании используются не на полные сто процентов. Хотя, если мы возьмем, скажем, какую-то технологическую сферу, либо информационные технологии, то здесь как раз соотношение может достигать достаточно высоких значений, и это нормально. Потому как необходимы как раз активы для того, чтобы развивать такую вот наукоемкую технологическую сферу. Здесь необходима должна быть ликвидность в виде там, денежных средств, либо каких-то быстро оборачиваемых запасов, чтобы компания могла быть на плаву. Потому что здесь... Это имеет такое, ну что ли, критическое значение. В данном случае мы рассматриваем компании традиционного бизнеса. Это инфраструктурные проекты. И можем сказать, что компания с соотношением близким к Егенисам, конечно, сильно проигрывает остальным компаниям. И если рассматривать компании эти четыре как инвестиционную составляющую, то, скорее всего, мы с вами выберем, наверное, из трех других компаний, нежели эту. Напомню, мультипликатор называется Current Ratio, либо коэффициент ликвидности. И теперь, обращая внимание на этот мультипликатор, вы можете понимать, что происходит с компанией. Если вам необходимо подобрать портфель, то проходите по ссылке и узнайте условия получения услуги.